Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию контейнер для майнинга. Максимальная мощность оборудования, размещаемого в контейнере 500 киловатт. Рассчитано на 200 асиков формата S9. Оборудован в контейнере стандарта ISO 10 футов. Все оборудование, которое применяется электрическое в нашем контейнере, все сертифицировано, все высшего качества, шкафы электрические ритал, все шины медные, Автоматы фирмы ABB. Контроллер стоит Siemens S1200. Все оборудование охлаждается мощными вентиляторами. Максимальная температура окружающего воздуха до плюс 50 градусов. Большое спасибо за внимание. Покупайте наш контейнер.